леди джентльмены всем привет с вами снова Макс Репьев и сегодня мы находимся в историческом центре города самое по сути популярное самое посещаемое место здесь пересекается у нас туристическая и деловая активность и здесь мы бы хотели именно в этом видео показать вам апартаменты комплекс архитектор который поможет вам реализовать ваши планы по пассивной сдаче вашего апартамента в доверительное управление либо под собственное использование с качества отдыха либо вообще для ПМЖ и сегодня мы с Артемом будем вам рассказывать привет. именно про центральную инфраструктуру начнем мы именно с морской морского порта, по сути, это самое фотографируемое место, самое посещаемое, мне кажется, у любого человека, который приезжает в Сочи, здесь определенно есть фотография, да, мы сейчас посмотрим с вами а, именно морской порт, возможно, мы еще с вами дойдем до пляжа Ривьера, который на сегодняшний день перестроили, он теперь соответствует всем а, вот этим современным стандартам именно по пляжам, место очень крутое, там даже есть место, где можно провожать закат, и я потихоньку предлагаю отсюда пойти, будем постепенно что-то рассматривать, что-то, а, на чем-то акцентировать внимание. Но основная, конечно, наша цель — это сегодня показать вам именно, как выглядит архитектор и инфраструктура, которой он располагает. Вот оцените, сколько людей на сегодняшний день. В принципе, еще даже не сезон. Еще да, не сезон и а сегодня еще прохладно, кстати. Да, но народа как видите, уже много. И мы, я думаю, сейчас с вами увидим огромное количество зазывал на яхте покататься. 500 рублей, по-моему, стоит. Я, наверное, уже цены поднялась Честно, я даже, да, наверное, индексировали все-таки здесь это уже да. Цены как бы выросли Сам по себе центр Сочи Он всегда привлекал людей Всегда был востребован То есть это как магнит притяжения Если вы, например, спросите Какого-нибудь человека, который у вас был в Сочи Он назовет вам наверняка морской порт И наверняка назовет пляж Ривьера Это все локации Находятся прямо здесь, вот рядышком Вот морской порт, вон там вот находится парк Ривьера Пляж Ривьера и я думаю, что мы туда сейчас с вами дойдем. Как вы видите, огромное количество турпотока. И эти люди должны где-то жить. Естественно, здесь есть... Вот, пожалуйста, про что я говорил. Да, я сбился. Я говорил со своими яхтами, сбили с толку только что. То, что люди эти должны где-то жить. И здесь, естественно, встречается разного формата жилье, как лакшери, так среднего класса комфорт, так и эконом. То есть на любой бюджет, в принципе, здесь можно найти себе посуточную аренду. Также сзади, отсюда будет не видно, у нас расположился апартаменты комплекс Верди, на котором мы снимали не так давно обзор. Здесь же есть Хаят, здесь же есть Пулмон, Меркюр, Бревис, Международный Олимпийский университет. В общем, огромное количество апартаментов и комплексов именно лакшери сегмента. И мы идем, по сути, смотреть такой же. Даже по брендовым магазинам, вот, пожалуйста, бутик Боска здесь находится, армании Гуччи, я знаю, здесь есть, и еще что-то. Огромное количество красивых яхт, которые просто так стоят, и очень редко они куда-то выплывают. Да. И здесь же еще проходит яхтенная марина, Там соревнуются ребята на яхтах и так далее. Ну, я думаю, про количество турпотока здесь не нужно говорить, это и так все видно. Поэтому место, куда мы идем, естественно, будет востребовано, потому что оно находится в центре города. Надо еще отметить, что здесь у нас находится Гранд Марина, торговый центр, мимо которого мы сейчас пойдем. Да? С брендовыми коврами. Улица магинская да. в 200 метрах отсюда, то есть где большое количество скверов, таких же торговых центров, ресторанов, кафешек. И это все в историческом центре Сочи. Это не просто, но это как в вот Москве-Тверская, в Питере-Невский а, Невский проспект. И здесь... Как любит Максим говорить, место напитано, пропитано историей, событиями, и а, само даже владение апартаментом в историческом центре Сочи тоже очень даже неплохо. Добавляет даже эстетики к собственному, да, к собственному владению. Я так думаю, что вам тоже интересно, как идти отсюда, например, до того же самого пляжа Ривера, поэтому мы сейчас сделаем с вами тайлапс и просто пройдемся. Также, наверное, хочется отметить, что здесь в центре находится очень интересное место, называется оно Гастропорт. То есть там, в принципе, сосредоточены многие кафешки, как типа self-service, вы туда заходите и находите там любую кухню, которая вам нравится. А вот здесь вот через речку у нас располагается ровно парк Ривьера, здесь собирается построить мост, пока его еще нет, но мы сейчас с вами обойдем вот так и выйдем как раз туда, посмотрим, как выглядит пляж, на который вы будете ходить, если вы приобретете архитектор. Двигаем дальше. Сам архитектор находится дальше по вот этой дороге, это улица Конституция, а мы сейчас с вами поднимемся на мост, перейдем туда и окажемся в парке Ривьера, точнее на пляже Ривьера. Так что мы еще вернемся на это место и продолжим с вами таймлапс. Но сейчас мы немножко сворачиваем и показываем вам другую архитектуру, инфраструктуру. И мы с вами пришли в самое начало пляжа Ривьера. Его в прошлом году полностью перестроили, добавили здесь вот такие места, где можно посидеть в тенечке, почитать книжку. И я, наверное, предлагаю сначала пройти вот туда, чтобы мы с вами смогли спуститься через место, где люди в основном провожают закат. Через амфитеатр. Ну да, так он, наверное, называется. Да. Так, здесь вот какие-то тиктоки снимаю. На самом деле место очень крутое. И в дальнейшем вся центральная часть Сочи, именно центральная набережная, будет выполнена именно вот в таком формате. Да, она будет до, до Светланы. Да. И сейчас уже, кстати, центральная набережная. Вот здесь вот идет. даже водичка есть, пожалуйста. От морфорта центральной набережной. Здесь сейчас тоже так же устроили, Начали первый этап. Для пляжа Маяк. Есть, да, не только здесь, а еще от пляжа Маяка, да, и дальше. Но согласитесь, место очень приятное, тенистое. И сам Сочи отличается от Атлера тем, что как раз-таки здесь есть вековые деревья, которые создают очень много тенечка. Очень приятно. А сам амфитеатр находится вот здесь. Сейчас вы это все увидите. Мы, конечно, не будем с вами прогуливаться по всей набережной, она потому что идет туда далеко, но именно основную концепцию мы с вами можем посмотреть отсюда. И вот здесь вот народ очень любит провожать закаты. Вот так это все выглядит. Ну, как бы по количеству людей, я думаю, вы прекрасно понимаете, что место востребованное, место популярное. Сама набережная идет там, пляж находится здесь. Вся инфраструктура, в принципе, есть. Даже вот еще AbraoLight здесь поставили кафе с игристым. А мы начинали с вами видос вот оттуда. То есть вот, в принципе, сама Марина морского порта. Будем спускаться. Я думаю, да, и обязательно показать воркаут-площадку, которую здесь сделали, она действительно крутая. Ну, просто представьте, вы такие выходите вечерочком на закате, потренировались, покупались, проводили закат, попили И ]оть. потом пошли в ресторан куда-нибудь в центре. Пошли в ресторан, даже, кстати, в архитекторе будет ресторан свой, в архитекторе в ресторан, и пошли себе в апартамент спать. Да. Вот, небольшая воркаут-зона, она небольшая, но, тем не менее, она есть. Пойдемте, пройдемся. Сюда мы, конечно, не будем заходить. Я хочу, чтобы вы оценили именно всю атмосферу, которую вы получаете, когда покупаете апартаменты в центре. И самое главное, вот мы всем своим клиентам говорим, что главное при покупке в Сочи – это выбрать место. Вы в Сочи покупаете не недвижимость, не апартаменты, не планировки квартир. Вы покупаете в первую очередь место, в принципе, как везде в городах. Вот так это выглядит снизу. И вот в принципе сам пляж, он достаточно широкий, большой, где вся инфраструктура здесь есть. Душевые, раздевалки, кафешки. И поставили здесь еще несколько таких вот ресторанчиков, называется Резо. И следом я забыл как называется, очень приятное место с очень правильной кухней. Вы получаете всю инфраструктуру в шаговой доступности, как вот всем только что сказал. Ты в тапочках выходишь из своего номера и тебе не нужна машина вообще, у тебя все есть прям под боком. Самое главное, вы экономите свое время вместо разъездов и наслаждаетесь просто именно нахождением, что вы вот вы уже здесь находитесь и у вас есть эта недвижимость. То есть вместе с апартаментом вы покупаете еще весь исторический центр и все его блага, которые здесь есть. Концепция именно апартамента в центре Сочи это та недвижимость, которая в дальнейшем передается по наследству. То есть вы ее вряд ли захотите потом продать. По крайней мере, если у вас возникнет желание при продаже, вы тысячу раз подумайте, а стоит ли вообще это делать, потому что здесь она всегда будет прирастать в цене. Она как бы на сегодняшний день и так обладает ну, неплохой такой стоимостью, но тем не менее она будет еще дальше расти, и это абсолютно стопроцентная информация. Выходим сейчас назад и наверное двигаем уже в сам архитектор по той дорожке, как мы сюда с вами шли, спустимся под мост и уже дойдем до самого архитектора, это недалеко. Мы пришли сейчас мы зайдем в сам архитектор и сначала хочу вам сказать что почему вообще архитектор потому что раньше здесь было архитектурное бюро сочинское главное Именно поэтому называется архитектор, то есть дом с историческим наследием, господа. Мы оказались внутри самого архитектора, апартаментового у комплекса, вот так он выглядит. И давайте, наверное, сразу мы обозначим вам цену, что начинается это все от 21 миллиона рублей. Но покупается здесь совершенно недвижимость, покупается именно место, которое мы с вами показали ранее. И теперь мы с вами будем уже более детально рассматривать сам архитектор. Расскажи, пожалуйста, про него. А, ну, прежде всего, можно сказать, что мы, еще раз подчеркну, что мы находимся в самом историческом центре города Сочи. Вокруг меня а, представлены Сталинки. Ну, то есть, это как вот, допустим, даже в Москве на Тверской. Здесь Сталинка, здесь Сталинка. И а, за этим домом, за этим корпусом тоже Сталинка. А, вот это здание и вот это здание раньше, а, оно... А, в общем, здесь было архитектурное бюро, то есть, действительно, название архитектора. Идет Архитектурный, именно... институт, если Архитектурный институт. Архитектурный да. институт, да. То есть, это не просто так назвали апартаментный комплекс, архитектор. То есть, у него есть своя история. Предлагаю сначала начать, наверное, поговорить именно про инфраструктуру, которая будет внутри. Да. А потом мы уже поговорим про сами апартаменты, потому что здесь, вот, например, будет, где находится сейчас филиал Альфа-банка, там будет ресторан. Да, и что немало важно сказать, что вот это вот историческое здание, которое вот соединено вместе с э, нашим апартаментным комплексом «Архитектор», это тоже в собственности у этого же застройщика, и там он дальше планирует уже делать на первом этаже ресторан, ну еще э, некоторые коммерческие помещения. Поэтому оно тоже относится, в принципе, к этой инфраструктуре. Пойдемте, наверное, теперь плавно будем продвигаться. И на самом деле, вот мы пока шли сюда, общались, и... Говорили, что, в принципе, очень много различной недвижимости в центре Сочи или вообще такой, знаете, хороший, там, люкс-сегменты и так далее, типа Камелии, возможно, Королевский парк, там, Сан-Сити, Актер Галакси. Это действительно хорошая недвижимость, но если, например... Наша семья остановится в архитекторе, а вот, например, его семья остановится где-нибудь в Актере Galaxy, то встречаться будут все равно здесь. Пару раз, конечно, вы туда съездите, посетите бассейн, но все равно основная часть людей будет приезжать в центр, потому что это центр притяжения, центр магнит. То есть здесь находится вся архитектура, огромное обилие ресторанов, плюс еще будет внутри. То есть эта недвижимость, реально, вот, ну, она находится просто в священном месте, так это назовем. Пойдемте, наверное, зайдем через основной ресепшн одному и уже одному. пойдем смотреть сами апартаменты, потому что есть они абсолютно разного формата. Но я надеюсь, что вам, в принципе, нравится, как это все выглядит. Клинкерный кирпич здесь, керамогранит, террасочки такие. То есть, ну, все аккуратно, все выдержано, то есть нет никаких здесь излишеств. А еще, кстати, он у нас видно. Пожалуйста, вас снимает скрытые камеры. Да. Сейчас нас откроют. Благодарю. Вот так выглядит ресепшн. То есть вы сюда заходите и дальше уже идете по своим апартаментам. Здесь вас будет встречать приветливый консьерж, служба размещения, решать какие-то ваши вопросы. То есть все это осуществляется да, кстати, здесь. можно сказать, но все равно здесь будет управляющая компания, которая будет заниматься сдачей. Если вы вдруг все равно будете покупать эту недвижимость для пассивного дохода, он здесь тоже присутствует. Это не то, что вы там купили и сами занимаетесь. У вас есть возможность сдать это в управление, ну и также получать пассивный доход. Да. Едем теперь наверх. И будем смотреть с вами апартаменты Входная группа именно в лифт выглядит вот так Все выдержано Аккуратно, нет никаких кричащих оттенков Лифт значит у нас Из премиальной линейки Otis Заходим будет. Да, и поднимаемся Четвер на четвертый этаж Двигаем, господа. Перед тем как мы зайдем в сами апартаменты Посмотрим здесь Общедоступную террасу На которой вы спокойно можете провожать закаты И сейчас мы отсюда с вами поговорим где мы находимся, если вы вдруг не поняли, как это выглядит. А, то есть это все будет доступно для гостей и жителей а, апартаментного комплекса «Архитектор». Здесь можно посидеть в ноутбуке, попить чаек, там, вино, проводить закат или встретить там день. Да, пойдем новый. туда. Вот теперь. Мы с вами начинали все видео вот оттуда. Видите шпиль? Там находится морпорт. Примерно 650 метров расположился парк «Ривьера» и пляж «Ривьера». Огромное обилие зелени, и как вы видите на всей панораме, нет огромных высотных зданий, то есть это действительно такой клубный формат самой недвижимости в самом центре Сочи. Это, кстати, Тревертин. Говорят, что из него колизей делали. Да, за этим зданием у нас улица Конституции, то есть вот вся центральная набережная, вся движуха, так скажем, здесь, но обратите внимание, что мы находимся как бы внутри, и здесь тихо. То есть здесь можно, на самом деле, с комфортным в принципе сидеть и пребывать, потому что вот если бы это здание было бы вот здесь около дороги на конституции то было бы шум так еще у нас есть одна инцидентская информация ребята планируют вот это вот здание сделать спа полноценный то есть пока есть мысли но 70 процентов что возможно здесь еще будет спа то есть к ресторану добавится еще спа и также еще на территории выходя из террасы мы с вами наблюдаем вот такие интерьеры мы в принципе спустимся наверное сейчас с вами на этаж пониже и посмотрим такие холы на самих этажах. Вот так выглядят общие холы на этажах. То есть вы, в принципе, можете здесь подождать своих гостей, либо можете здесь, там, может, книжку почитать или еще что-нибудь такое. Также вот, ходит охрана. Все серьезно. Первый апартамент, который мы хотим показать, мы, безусловно, не будем вам показывать все апартаменты, которые здесь представлены. Такие основные. Да, здесь вообще есть наличие. 25-27 апартаментов сейчас вот, на сегодняшний день. Один из апартаментов, вот, в который есть доступ, и покажу просто как он выглядит изначально, это 70 квадратных метров а, с тремя северными точками, с тонорами окнами. То есть здесь у нас уже, кстати, выполнена стяжка пола, коммуникации уже все а, подведены, да, то есть под радиатора. А высота потолка у нас здесь 3 метра. А, Этот апартаментный комплекс, наверное, больше. Не для пассивной, конечно, значит, а именно для себя, для семьи, которая приезжает сюда отдыхать в центр. Его можно распланировать как в большую однокомнатную квартиру, так и, в принципе, в двухкомнатную квартиру. Но лучше, конечно, это сделать, именно такой формат недвижимости, планировать в однокомнатную, то есть большую кухню-гостиную и одна спальня с большой гардеробной частью. Да, не пилить из него какие-то мелкие комнаты, ну, потому что зачем, это не Сюда счет. еще хороший санузел вот вырисовывается. Или вот эту вот часть, например, можно спокойно сделать хороший гардеробной, санузел при входе поставить. По вопросам цен, опять же, минимальная цена начинается от 21 миллиона, но это не на 77 квадратных метров. Я понимаю, что это видео просто будет смотреть на длительном протяжении, то есть через год, возможно, через два. Поэтому все цены, именно актуальность их узнавайте, пожалуйста, у него. Да, Ссылочки все указаны внизу, поэтому, господа, цен на конкретные мы сейчас не будем называть, потому что э, ролик, скорее всего, будет смотреть там, через год, через два, через три. Ну, даже через месяц будет посмотреть, и, в принципе, уже информация будет другая. Возможно, этого апартамента не будет, и цена будет другая. Да, идем дальше. Но места общего пользования выглядят, конечно, очень хорошо. Очень выдержано, без лишних каких-то акцентов, которые могут смущать. Также на каждом этаже для удобства везде у нас видеокамеры, датчики, то есть лежения вот здесь, здесь система кондиционирования вытяжки, полноценная даже вот с такой вот штукой архитектор тоже в принципе мелочь, но приятно в общем все сделано просто для комфортного и безопасного проживания гостей и жителей данного апартаментного комплекса Хочется еще отметить, что ребята здесь сделали действительно хорошие двери. Они высокие, от пола до потолка, что создает да, хорошую такую атмосферу. Из натурального бука, кстати, они сделаны. И мы с вами оказались в шоу-руме. Шоуром представлен у нас однокомнатным апартаментом. Это стандартная площадь, 35 квадратных метров. То есть они, наверное, наибольше представлены именно в таком формате здесь. Есть там и поменьше, есть и побольше, но в целом примерно вот так. Это будет стандартный типовой апартамент. Вот мы сейчас его, в принципе, Давайте с ним знакомиться поподробнее. Да, Артем, включи, пожалуйста, везде свет. Очень правильное решение в том, что мы с вами видим здесь большую такую кухню-гостиную, но при этом сама зона готовки уведена в отдельную такую часть, которая никак не пересекается с основной э, зоной самой жизни. Здесь мы с вами видим уже судомоечную машину, но это именно просто формат, как это можно распланировать Потому что все это сдается в предчистовой отделке То есть ремонта, который вы здесь видите, не будет Вы его можете сделать на свой вкус, какой хотите Да, то есть нет какого-то обязательного дресс-кода в целом Но понятно, что люди, которые будут покупать апартамент, конечно, они не будут ну, клеить там обои Да, привлекут нормального дизайна. Да. В принципе, мы с вами здесь смотрим именно саму планировку, как это все выглядит То есть зона именно самой гостиной И здесь у нас часть... Спальни с небольшим вот таким вот гардеробным шкафом. Плюс санузел выглядит вот так. То есть, в принципе, все, что нужно для ПМЖ, даже если вы хотите сюда, приехать, никакой не проблемы нет. Все удобства, пожалуйста, есть. И еще же снизу будет у нас зона кафе, где можно будет с ноутбуком поработать, если вы не хотите здесь, спускаетесь вниз, в комьюнити, работаете. Идете еще... кафе внизу, идете на террасу. Ну да, тоже да, хороший вариант да. Идем смотреть дальше Мы с вами оказались в другом корпусе Это корпус С На самом деле вон переход, никакой проблемы здесь пробраться нет И здесь есть еще одна изюминка Именно апартаментов Это вот такие двухуровневые апарты С уже готовым перекрытием И сейчас мы с вами посмотрим Как это все выглядит, поднимемся обязательно на второй этаж Там есть терраса Если вы там вдруг сейчас хотите поговорить про конструктив То обратите внимание, что все залито бетоном И сверху еще стяжка лежит Поэтому это не железный потолок. Первый этаж у вас, грубо говоря, как большая такая кухня-гостиная, э, санузел. Можно даже его сделать с окном. Вот. Большие панорамные окна. Это, конечно, действительно круто. Мне очень нравится, как это все выглядит. И давайте поднимемся теперь наверх. Здесь вы положите ступеньки какого формата вы сами хотите. Главное сейчас только не рухнуть. Да, главное, широко, главное, чтобы у вас была широкая ножка. И вот про это я вам и говорил, что есть апартаменты с террасами собственными, с видом на центр. На зелень, на литковые деревья раскидистые, которые сейчас еще распустятся и будут своими ветвями просто ну, закрывать вас от солнца от лишнего, да, и просто создавать вам на самом деле южную атмосферу. Напишите, пожалуйста, вообще в комментариях, как вам именно такой формат недвижимости, насколько приятно вам было бы у себя иметь такую террасу в центре города. Ну, опять же, по ценам вы обращайтесь, мы вам дадим конкретику, потому что они постоянно плавают, к сожалению, не в меньшую сторону. Ну, да. ну вот в таких объектах в меньшую точно нет. То есть какие-то объекты бывают у нас, где-то есть ну, там, просадка. просадка, а здесь только вверх. Ну, потому что таких предложений вот сейчас мы даже с Максимом там думали. Я задал вопрос Максиму, ну, вот такого апартамент, такого комплекса, такой комплекс такого класса. Вот в этой локации придумаю еще какой-нибудь. Вот в голове даже какой у тебя всплывает, и мы даже не можем сказать. Старый фонд есть, безусловно, да, есть вот ЖК парковый там. А старый Ростельмар. фонд. А, как он, интересно, ЖК Напарковый в Старый фонд определил я, только я говорю, что. Есть Старый фонд, есть вот да Сталинки какие-то, Хрущевки, а есть вот Ростдельмар. Но посмотрите, как выглядит Ростдельмар. Вот, ну, в принципе, как он выглядит. Хотя там цены тоже 500 за квадрат, в принципе. Но как выглядит он, конечно, там никаких террас никак... Никакого доверительного управления. Да, концепции какой-то. Ну, мы об этом не говорим. Это просто огромный такой вот большой человек в центре, да, соответственно. И... Вообще посмотрите, насколько приятные дворы здесь, да. То есть вот мы находимся по соседству со Сталинкой. Вот она так выглядит. И дальше как бы этих Сталинок много. Внутри Сталинок вот такие дворы. Очень, по-моему, приятно это все выглядит. Нет, нет кучи на наставленных автомобилей. Нет какой-то Кстати, жизни. в основном уже в центре города у нас даже в Сталинках закрытые дворы. То есть вы туда просто так не приедете, машину не поставите. Да. То есть вы не зайдете даже просто. Да. Просто не зайдете. Пойдемте, посмотрим еще, как это все выглядит. Отметить надо, что второй уровень здесь, потолок выше, чем, чем на первом. То есть это тоже уникально, потому что у нас обычно наоборот. А какое вот здесь вот решение может быть для вашей душевой, для вашей ванны То есть вы ее просто вот так отсекаете? И у вас огромная вот такая ванна, с собственным окном, с выходом на террасу. Мне кажется, потрясающе. Но тут нужно, конечно, привлекать дизайнера, чтобы он распланировал это все, как вы хотите. Но здесь у нас получается раз, два, три, четыре световые точки на первом этаже и три световые точки на... Ой, это второй уровень, 4 световые И точки. три на первом. И три на первом, то есть семь световых точек. Пойдемте вниз и посмотрим еще один апартамент. Есть значит у нас еще один апартамент 42,3 квадратных метра и мы сейчас вам еще покажем 24 метра апартамент. Но именно 42 метра интересен тем, что здесь как вы видите три окна. Да. Здесь у нас э, получается коммуникация. Да? Все верно. Кухня. Получается так. И, и санузел еще. Санузел. Да, здесь у вас идет такая большая зона именно living room хотя туда спальня еще очень хорошо встает и большая такая кухня гостиная. да их и все они панорамные и вот вы как хотите так и планируете а, окна кстати с наружным напылением. что делается здесь люди не видят а вы видите все да. пойдемте еще посмотрим самый дешевый именно апартамент про который мы с вами говорили он находится у нас через один апартамент здесь и вот он на сегодняшний день стоит от 21 миллиона рублей. 24,7 квадратных метра. Выглядит он вот так. Большое окно. Еще одно большое окно. И, по сути, это большого размера студия. Ну, либо, если хотите, конечно, однушку, ну, но... уже заморочится, да, можно здесь сделать. Ну, разграничить можно, в принципе. Да, но лучше сделать разграниченную студию, чем однокомнатную да, квартиру. лучше здесь какую-то перегородку не градить. Перегородку не градить. Вот. Здесь, ну, соответственно, опять у нас коммуникация. Здесь у нас э, санузел и кухня. Нет. Но здесь. Ну, нет, здесь не планируется подушку никак вообще. Но двухспальная полноценная кровать здесь отлично встает. И зона гостиной все равно здесь тоже будет. Потому что правильной прямоугольной формы. Это не... Вот смотрите, все-таки как важно понимать, что всего лишь здесь можно показаться 25 квадратов. Но вы знаете, что у нас есть в Сочи и 40 квадратов это просто такая прямая сосиска которую ну вообще вот с одним окном а здесь у вас получается прямоугольник и два огромных окна это был минимальный апартамент господа предлагаю пойти вниз теперь и подытожить именно для каких целей это все подходит хотя мы это уже и так тысячу да. раз говорили спускаемся. еще кстати одна фишка про да. которую просто мы не обратим бесконтактная такая но дверь все равно рукой надо и дверь кстати такая основательно тяжелая вот если бы она еще но может быть, поставить. да, очень, будет. конечно, кто да. знает. Что мы вообще забыли сказать. Здесь вы еще можете приобрести келлеры. Это подсобное помещение, которое находится в цокольном этаже. Это такие крутые штуки, когда вот вы, допустим, покупаете апартамент, и вы здесь хотите жить, вы можете складывать там вещи. Велосипед, сноуборд, скитборд, какие-то вещи. А, кстати, цена, в принципе, небольшая. Там начинается от двух миллионов. Вы можете купить себе келлер здесь, в, кладовое, в кладовое помещение, которое полностью уже готово с ремонтом и с дверью. Класс, класс. А, также мы не попали на первые этажи, они здесь с отдельным входом. То есть вы можете, здесь еще есть несколько апартаментов на первом этаже. То есть если вы все-таки хотите больше уйти в сдачу, да, соответственно, да, ну хотя и здесь можно тоже проживать. Вот, пожалуйста, две отдельные, да. У вас здесь есть небольшая такая терраса, здесь также есть окна, вот, допустим, раз, два, три световые точки. В принципе, тоже можно рассмотреть. Правильно? Правильно. И еще получить келер. раньше их давали в подарок но к сожалению кстати по условиям надо сказать рассрочек нет вот мы сейчас проводим сделку человек у меня покупает это была последняя рассрочка согласованная вот и в принципе все приобрести можно только со стопроцентной оплатой оплатой ну и если это актуально в ипотеку сейчас наверное актуально ну нет почему это актуально потому что вы всегда этой ипотекой да. можете воспользоваться и потом досрочно ее закрыть. То есть без разницы, сколько да. процентов она на сегодняшний день стоит. Да, Это объект... удобный инструмент, как ни крути. И всегда его можно рефинансировать, если вы хотите. В длинную покупаете его, поэтому даже не думайте. Ну, купите сейчас, вы купите по этой цене, которая сейчас есть. А потом уже в дальнейшем ипотеку просто перефинансируете или найдете деньги, закройте ее. Объект полностью законный, сразу идет регистрация. Можно сделать электронную регистрацию, системы безопасных да. расчетов через Сбербанк в стоимость договоре, ну, все как вы любите. Все как должно быть. В общем, мы посмотрели с вами, господа, архитектор, и я еще раз повторюсь, и, наверное, в тридцатый раз именно в этом видео, что вы в Сочи именно здесь покупаете в первую очередь место. Место, которое вы в дальнейшем будете передавать по наследству, которым вы будете приятно владеть, в котором вы будете сами проживать, которое вы, возможно, будете сами сдавать, либо делать такой некий симбиоз собственной сдачи и собственного проживания. Ну да. Это был Архитектор, господа. Если он вас заинтересовал, то все ссылочки у нас указаны внизу в описании к этому видео. И если Архитектор вам вообще никак не подходит, то я рекомендую вам подписаться на наш новостной канал в Телеграме. Туда мы выгружаем срочные предложения, какие вообще есть на сегодняшний день. Ссылочки будут внизу. Также у нас есть группа ВКонтакте. Можете в нее перейти, туда информация дублируется. И обязательно посетите наш сайт. Там тоже много интересных предложений, которые могут прийтись вам по вкусу. Все ссылочки указаны внизу, господа. С вами был я, Макс Репьев и Артем Теплов. Всем пока и хорошего настроения.